В книге Цветаевой, Цветаева «Статьи и материалы» опубликованы статьи и материалы, которые обнаруживают интерес автора к психологии творчества, к рукописям Цветаевой, к истории ее произведений. Автор стремился объяснить важные стороны мироощущения поэта. Одной из рабочих тетрадей, подаренных Цветаевой в день именин, предваряет надпись сына. Милый Мау, вот мой подарок вам, и пишите в нем хорошие стихи. Целую крепко. Мур. 30 июля 1933 года. Муру тогда было 8 лет, и он уже понимал, что его мать – поэт. Эту тетрадь Марина Ивановна начнет заполнять только 8 мая 1936 года, через два дня после Дня Ангела-сына. Возможно, поэтому вспомнить о подарке – и будет писать в ней до 26 января 1937 года. В тетради черновые варианты поэма «Автобус», стихи «Сироте», черновики писем к Анатолию Штегеру, которого она мысленно усыновила как поэта. Дети и стихи Цветаевой всегда росли рядом. Записи Марины Ивановны, опубликованные книги, отражают жизнь ребенка, росшего в эмиграции, свидетельствуют о внимании Цветаевой к детскому слову к развитию языка. Пушкин, товарищ юности, ангел мой родной, как Цветаева написала о поэте. Жанровое разнообразие творчества Цветаевой, начиная от ранней гимназической лирики до недетских Цветаевских сказок, от прозы 30-х годов до драматургии во многом обусловлено любовью к творчеству и личности Пушкина, с которым сверяла она направление своего пути. Наследница пушкинского литературного языка строила свой поэтический мир и миф с оглядкой на старшего собрата. В начале жизни школы, помню я, написал Пушкин о лицее, поэтической школой Цветаевой явились пушкинские стихи. Сильному человеку иногда очень трудно перенести свою силу. Эти люди выбирают Бога, чтобы не преклоняться перед людьми. Так написала 15-летняя Марина Цветаева 13 июля 1908 года своему другу Петру Юркевичу. Эти слова в полной мере можно отнести к самой Цветаевой, у которой на протяжении всей жизни было поклонение сильной личности и исторической фигурой, наиболее ярко воплощавшей этот культ, являлся Наполеон. «Я в жизни любила Наполеона и Гетты, то есть с ними жизнь прожила», объясняла Цветаева в 1936 году поэту Анатолию Штейгеру. Среди последних записей 1941 года – строки об отверженности, одиночестве, о Наполеоне.